Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем рассматривать задачи сопромата на тему расчет опор. И мы попытаемся сегодня рассмотреть задачу из шестую уже из этой тематики расчеты опор. Из вот этого руководства к решению задач по сопромату под редакцией Минина ну, автор, Ицкович, Минин, автор, автор Мицкович Минин Винокуров он у нас рекомендован для студентов высших технических учебных заведений. Давайте мы рассмотрим задачку вот эту. Вот эту задачку. У нас имеется вот такой брус жестко заделанный обоими концами и нагруженный вдоль оси силами F1 и F2. В чем ее э, нюанс? Дело в том, что до этого мы всегда рассматривали задачи. Давайте я проведу черту у нас здесь. Вот Мы рассматривали статически определимые задачи. Напомню, для пространственной задачи у нас, то есть трехмерной задачи, у нас тело будет обладать шестью степенями свободы. И, соответственно, уравнение для плоской задачи тремя степенями свободы. И для одномерной задачи одной степенью свободы. Поэтому уравнение равновесия они в общем случае требуют, чтобы тело, что не двигалось ни поступательно, раз тело находится в одной оси, ни вращательно, и выражаются вот такими двумя векторными уравнениями. В общем виде системы вот таких двух уравнений векторных. Они превращаются, значит, в каждом из этих случаев конкретных, они превращаются, соответственно, в 6, в 3 и э, в одно уравнение. Здесь, значит, каждый из этих векторов проецируется на три оси, Каждое из этих векторных уравнений получается значит, сумма проекций всех сил на ось X, на ось Y и на ось Z плюс, соответственно, сумма моментов относительно оси Х, относительно оси Y и относительно оси Z должна равняться нулю. Это все, значит, у нас должно равняться нулю. Здесь у нас соответственно тоже получается три уравнения. Ну, например, они могут быть разными. Ну, например, вот в таком виде часто применяемым сумма осей Значит, тело мы относительно оси Z, да. Значит, вот это все равняется нулю. Ну, если дело происходит, повторяю, плоское движение в плоскости x, y. Ну и здесь, например, если по оси z происходит движение, то сумма проекции всех сил на ось z равна нулю. То есть, вот, соответственно, у нас получается. Уравнения статики, вот эти условия статики, дают нам либо 6 скалярных уравнений, либо 3, либо 1. И если мы можем определить все неизвестные реакции опор из этих условий, то есть число неизвестных реакций здесь не больше 6, то есть число неизвестных х и т, любого вида моменты или силы, они меньше или равны 6. x и t, соответственно, меньше или равно 3 и x и t меньше или равно одному. Это глупо, конечно, так писать меньше одного неизвестных. То есть неизвестное равно количество неизвестных равно и одному, то мы можем, используя, значить уравнение статики в этом, в этом и в этом случае, найти эти неизвестные. Но если количество неизвестных превышает это число, то есть это у нас, значит, вот это у нас статически, статически определимые, статически определимые задачи. Вот эти три типа задач. Но если количество неизвестных превышает число уравнений статики, то мы имеем статически неопределимые задачи. Ну, например, вот в этом случае мы имеем количество неизвестных у нас равно 9. Степень неопределимости статической... Давайте определять степень статической неопределимости... Неопределимость например давайте обозначим Q в этом случае Q у нас будет равно что? разница между количеством неизвестных и уравнений статики уравнение статики в этом случае у нас 6 количество неизвестных 9, степень статической неопределимости равно 3, вот здесь, допустим, у нас количество неизвестных равно 7, степень статической неопределимости а количество уравнений статики равно 3, значит мы Количество имеем, степень неопределимости статической 4 равна. Вот здесь, например, мы имеем количество неизвестных равное 2. Соответственно, степень статической неопределимости единица. Что же делать в этом случае? Как решают задачи на определение вот, реакции опор а, ну, на, на нахождение неизвестных? Ну, естественно, в общем-то, метод известный из математики, нам нужно. При некоторых дополнительных условиях, конечно, нам нужно количество уравнений, равное количеству неизвестных. То есть здесь нам надо к уравнениям статики, вот этим 6, прибавить еще какие-то три уравнения. Здесь, соответственно, к этим трем уравнениям прибавить еще 4 уравнения. Здесь к этому одному уравнению прибавить еще одно уравнение. Такие уравнения могут иметь разную природу. Например, очень часто можно что сделать? Рассматриваемое тело. Вот мы составили условия равновесия для какого-то тела. да, Вот здесь, например. Вот было тело какое-то плоское. Мы для него составили, значит, на него действуют какие-то нагрузки, там, F1, F2 и так далее. Вот моменты, M1, M2 и все такое. Мы составили вот уравнение равновесия для него. Но число неизвестных было больше. Что мы делаем? Ну, можно, например, применить такой метод, как метод. То есть мы разбиваем тело, но правда здесь появляется новое, вот вместе разбиения, новое неизвестное, то есть тут надо осторожно работать. Ну вот один из методов и соответственно рассматриваем уже равновесие, что вот этих двух частей по отдельности, а не одного тела. Соответственно у нас уже уравнение статики будет не 3, как для одного тела целиком, а уже шесть для этой части и для этой. Но здесь дополнительно появятся вот новые неизвестные, я говорю, вот в этом сечении. Или, как очень часто бывают, вот один из способов дополнять вот эти неизвестные уравнения вот в этом количестве, например, с помощью геометрических соображений или уравнений перемещений. Вот сейчас мы рассмотрим вот эту задачу из Ицковича Минина. И э, задача, значит, у нас... Будет статически неопределимой. Почему? Потому что у нас плоская задача, э, одномерная, извиняюсь, задача. Вот у нас брус. Э, на этот брус действуют, значит, что? Две силы F1 и F2, и он жестко сощемлен с обоих концов в точке А и в точке Б. Геометрия дана, вот он брус значит, двухступенчатый, у этого площадь 3А, у этого площадь у этой части бруса 3А, у этой части ступени А, то есть здесь три раза площадь больше. длины одинаковые по 2А, ну, и вот в середине каждой ступени приложены вот эти нагрузки, здесь полтора F, здесь два с половиной F. Нам надо определить, задача-то там ставится больше условий, там надо построить эпюры перемещений и так далее. Но мы давайте остановимся, поскольку рассмотрим расчет опор, определить опоры в реакциях А и Б, то есть в жестких заделках. Задача относится к классу каких? Одномерных задач, то есть имеет эта задача одно уравнение статики. Сумма проекций всех сил по оси Z должна стать равной нулю. но давайте попробуем решить эту задачу.